Пока плывут и дают Воли ветра подчиняясь По ущелю проплывают Головы моей касаясь Чей я гость и кто мне скажет Здесь приветливое слова На высотах Тахуна Джа Путников сли На скале высокой башня старая седая Приоткрыла дверь с востока, будто гуся ожидая Жизнь легендами богата, здесь за сказачным порогом От жила когда-то Говорят о вагонце, руку белую в браслетах, лишь протянет и, как солнце, полноча светом, Говорят ночной порою, Всадник смелый, красивый, На лба укрутой дробою, свой табун зала Появлялась в это время От ее в огне открытом И рука ее сквозь земель Освещала путь джигиту Только раз она сказала Улыбаясь шутку Корцу, Без меня в тебе, пожалуй, не прогнать с тобой Гнал дабун в долину, пыль склубилась по дороге. Он любимую покинул, их печали тревоги. Он на мост взлетел и в строке, бьет коней по взмогшим спинам. Вдруг цикады конь во мраке с моста рухнул. Кончины. Эта башня опустела В полночь там хохочут жены, Подойти боится смелый Говорят, его кончины Эта башня опустела В полночь там хохочут джины Отойти, боится смелым.